Дорогая, пора задуматься о будущем нашего малыша. Да я уже все сделала. И детский сад выбрала, и в очередь встала. А разве так можно? Конечно. С порталом госуслуги.ру все просто и легко. Госуслуги.ру. В помощь в вашей семье.